Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня такой вот свободный формат видеовыпуска. Соответственно, напишите мне в комментариях, как вам в кабинете ЛПК Сегодня я ушел сюда, потому что очень много людей в клинике. Надо продолжать снимать видео. У меня как раз появилось огромное окно. У нас осень, и люди отменяются, отменяются пациенты. В общем, есть возможность снимать, но это вот единственное тихое место, куда я могу пока уйти. Значит, э, в чем суть? В чем суть? Сегодня интересный выпуск. Сегодня мы будем разговаривать о протеине. Протеин всему голова. Протеин это, ну, наверное, такой крылоугольный камень качалочки. Соответственно, очень-очень его любили, есть в качалках 90-х, начало 2000-х и даже, по-моему, сейчас любят. Дорогие друзья, советовал ли вам тренер пить протеин? Возлагали ли вы надежды на белковую продукцию? Пьете ли вы протеин сейчас? Поделитесь, пожалуйста, этой информацией. Пока мы не начали диалог, прям можете поставить видео на стоп, написать мне внизу комментарий. Мне будет очень интересно узнать вот на момент сейчас, кто пьет протеин. Потому что для меня, конечно же, употребление протеина в больших количествах – это архаизм. Не то, чтобы это было вредно, но это и не шибко там позволяет как-то набрать супер кучу мышцы, вот, и, соответственно, напишите мне вообще, как считаете вы, верите ли вы в этот протеин, сколько вы набрали мышц на протеине, напишите вот от того момента, допустим, за месяц, сколько, если вы разгонитесь, можете набрать мышц на протеине, сколько я наберу с банки протеина вот, А мы с вами сейчас обсудим, как же понять, пить протеин или не пить, и какой протеин должен быть. Итак, дорогие друзья, для того, чтобы понять, пить вам или не пить протеин, нужно понять несколько вещей. Во-первых, есть ли у вас повышенный расход белка, есть факторы повышенного расхода белка. Соответственно, нужно понять, есть ли у вас Факторы, во-первых, повышающие расход этого самого протеина, ну, то бишь обычного белка. Первый фактор – это повышенные физические нагрузки. Если вы только начали ходить в зал, очень маловероятно, если вы питаетесь 2-3 раза в день – соответственно и даже два раза может быть в день вести при этом тире 40-60 килограммов, да, очень маловероятно, что вам не хватит этого белка. либо медицинская норма белка 1 грамм белка на килограмм тела потребления в день. Вот, то есть если вы по 20 грамм за раз съедаете, а белок на 100 грамм продукта, допустим, грудки, каком нибудь мясе Примерно 20 грамм белка содержится на 100 грамм мясного продукта. Но ну, это приблизительно, плюс-минус, там, в чуть меньше, например. Ну, и, соответственно, там, чуть меньше в говядине, что ли. Там какие-то прям микроскопические разницы совершенно-совершенно ни на что не влияющие. Значит, что для нас еще интересно. Вот приходит человек в зал, да, Встречает тренера, тренер ему тут же сажает его на курс анаболических стероидов. И здесь действительно потребление анаболических стероидов, как и много других каких-либо анаболических средств, некоторых препаратов, некоторые заболевания, да, которых человек должен употреблять, может повышенно вести к повышенному расходу белка. Такое действительно есть. Это все-таки редкость, но... Мы врачи чаще с этим сталкиваемся. Вот. Поэтому, если вы, конечно, на курсе анаболических стероидов, ну, без вопросов вам белка нужно есть побольше. Но, опять же, не более 2 грамм на 1 килограмм тела, на мой взгляд, больше есть. Бессмысленно. Более того скажу, что бодибилдеры, которых я ну, достаточно много знаю, очень профессиональные, они спустя завершив свою карьеру, многие соревновательные уже, да, спустя какое-то время отказывались от вот этого вот мифа из 90-х, что нужно есть по 4 грамма белка на килограмм тела, постоянно пить этот протеин, но в этом нет никакого смысла. И чтобы как-то, соответственно, под подытожить, да, что у нас еще, то есть нужно же... Можно же взвесить, соответственно, сколько вешать грамм, Нужно же понять, есть у вас этот дефицит белка или нет дефицита белка. Как понять, тренер прав или тренер не прав? И вы можете просто системно общий белок в крови сдавать, и как только он начнет системно у вас падать, проседать, ну просто он там чуть-чуть просел, да, вы видите, что каждый раз, когда вы сдаете, его становится меньше. Допустим, каждую неделю вы его сдаете, Видели, что его становится меньше. Можно, чем меньше белка становится у вас, тем больше прибавлять, наращивать прием протеина. Все, что, соответственно, если вы потребляете ведро протеина и вы сдаете общий белок, вы видите, что он у вас ну, в небесах, да, ну, может быть, вам задуматься все-таки. Вы же понимаете, вы лишний белок организм должен выводить, перегружать почки там, или в кишечнике он будет у вас также внить этот лишний белок. Сибор, кишечники, в кишечнике, синдром избыточного бактериального роста. Вот. Поэтому ну, посмотрите общий белок в крови и накидывайте из разряда столько, сколько нужно. Да? Не нужно как-то стараться этого протеина есть килограммами, пачками. И игнорировать прием белка тоже, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно, потому что некоторые люди, есть категория людей, в силу своих привычек питания да, они несколько не добирают белок. Поэтому вот есть две крайности, и чтобы понять, кто прав, соответственно, врач, который решил перестраховаться, и консервативные врачи, особенно в поликлиниках, ой, нет, не пейте вы этот протеин, зачем вам это надо, или, соответственно, человек, который работает Тренером говорит, этот протеин 5 раз в день Главное, есть это больше белка перед сном. Вот, соответственно ну, Чтобы это различить Нужно как-то нам понять Сколько у нас общего белка Значит, очень часто советуют Протеин бывает сывороточный И, соответственно, так называемый казин. то есть, ну, условно Короткий и такой длительный Протеин, и вот казин очень часто Советуют пить на ночь тем, кто испытывает голод, соответственно. Вот если вы испытываете голод, и вам нужно для... наесться ведро какого-нибудь салата и запить это протеином, то вам нужно сдать все-таки инсулин. Скорее всего, у вас не все в порядке с инсулином. Напоминаю, что средние цифры от инсулина да, – это 5, ну, максимум там, 7 – это предел. Соответственно, 10 современных референсов есть в лаборатории. Он, он как бы не у всех, но, короче, есть у некоторых лабораторий. Не буду здесь рекомендовать рекламировать, у каких. В общем, кому интересно, приходите на онлайн-консультации. И вот эта десятка, это вот пик. После десятки, по факту, уже нарушаю, нарушения начинаются. Очень часто мы видим чувство голода у людей, у которых инсулин выше 10. Поэтому мерите, соответственно, инсулин. Скорее всего, чувство голода у вас, вот этого специфического, это из-за нарушений поджелудочной железы. Ну и вообще можно сдать прям индекс HOMO-IR, можно сдать амилазу, панкреатическую ластазу в калии, липазу, галликированный гемоглобин, проинсулин. Соответственно, все это дело сдать и, соответственно, вообще посмотреть, как работает поджелудочная железа, потому что История, очень часто очень даже поджелудочная вот соответственно но ну, не повод заваривать кишечник на ночь потому что повторюсь ночью перистальтика ну, ну, там что-то идет но все равно это не как ежедневно да, выходите ходите да, и она активная не такая активная перистальтика не такие активные процессы всасывания все равно я понимаю что что-то там всасывается даже ночью но гораздо хуже. Поэтому, если вы не бодибилдер, который готовится на Олимпию, это не повод, соответственно, вызывать, рисковать и, возможно, вызывать. Опять же, не ну, скажу, что у всех есть риск развития синдрома избыточного бактериального роста. А если у вас будет бактериальный рост, вот ваши замечательные протеинсы, витамины и прочее начнут жрать бактерии, которые появятся кишечники. Я об этом снимал отдельные кучи выпусков. Пожалуйста, смотрите про того же Осипова. Вы не смотрите. Вот. И, соответственно, все это можно замерить, измерить. Может, у вас уже есть зима. А вы там этим протеином, соответственно, еще его и засыпаете и вызываете процессы влияния. Поэтому логичнее сдать КМС по Осипову, логичнее сдать анализ на общий белок, там на инсулин. Все вообще. Понять, как это работает в вашем организме а потом сыпать вам или не сыпать протеины когда протеин назначают ну просто кровь из глаз просто вот пейте протеин потому что это полезно лицо с ним растет ну ребят мы в двадцать первом веке я не знаю такое ощущение что у вас не просто нет образования кто назначает на глазу вы даже в школу не ходили интернетом не умеете пользоваться информация на поверхности существует в лаборатории вот вы если на любой сайт лаборатории сейчас зайдете, вы увидите, что там весь анализ, все простым человеческим языком описано, что и для чего. Ну посидите, ну почитайте, изучите в этот вопрос. Не надо ну, начать всем на этот протеин. Нутрициологи любят это делать. Это любят делать сектанты, продающие протеин по типу там каких-то лайфов, мегалайфов каких-то, э, кто с этим сталкивался, напишите мне. А, значит, э, в комментарии это очень забавно просто у них вот, я по молодости они хитростью как-то сзывали. Приходишь, они там продают косметику, протеины, призывы все это использовать. Тоннами, естественно, чтобы быстрее закончилось и вы купили снова. Какой-нибудь соевый протеин ужасный, который кстати вообще нельзя пить стоит там э, да э, там по 3000 килограмм когда его стоимость в обычном магазине до да, своего протеина кошмарного, 500 рублей тогда была вот это тот же атлант напишите кто помнит атлант это, вот, то же самое продавали только за 3000 рублей вот и э, соответственно вот эти призывы все пить вместе протеин они совершенно на ну, современное время, да, на 2022 год не актуальны. Почему? Потому что есть лаборатории. Еще 10 лет назад эти лаборатории, если и были, не давали такой объемной информации. Конечно, мы все протеины эти пили на глазу. И гормоны люди многие пили на глазок. Ситуация была другая, сложнее было сдать анализы 10 лет назад. Просто информации, какие анализы сдавать, было меньше. На сегодняшний день на моем одном канале куча видеозаписей. Да, общее количество видеозаписей на канале YouTube показывает 600. Но ну, я думаю, что какое-то количество из них будет информативно для вас, полезно. Там Про анализы есть куча. Я доснимаюсь сейчас про анализы. Поэтому, дорогие друзья, не занимайтесь ерудой, сдавайте анализы, самообразовывайтесь. И, в общем-то, я жду на своих онлайн-консультациях и желаю вам здоровья.